Это видео называется «В каком виде приходят товары, которые мы отправляем на Wildberries нашим клиентам?». Я тоже являюсь действующим поставщиком и вот уже год отправляю свои товары на Wildberries. Разумеется, ряд отзывов приходит сомнительного характера и люди пишут, что товар был упакован плохо. И как раз сейчас выдался случай, когда мы забирали очень большое количество своих товаров с пункта выдачи Wildberries, чтобы снять видео. Так как же приходят товары, в каком виде, как они упакованы и на все эти вопросы мы ответим в нашем видео. Сначала где же наши изделия? Вот они! А это изделие, которое только что принес из своего склада до отправки на Wildberries. Итак, что же здесь есть? Здесь есть внешняя упаковка, этикетка, внутренняя этикетка и, обратите внимание, пакет, конечно же, заклеен. И вот в таком виде мы отправляем готовые изделия на Wildberries. Что же касается изделий, которые мы только что забрали, я их все разделил на 4 вида. В справедливости ради стоит отметить, что большая часть изделий дошла к нам в нормальном, хорошем состоянии, и упакованы они, в принципе, так же, как и были до отправки. То есть здесь есть такая же этикетка. Этикетка внутренняя. Wildberries наклеил свой уникальный штрих-код, и изделие практически не пострадало. То есть даже пленка еще частично приклеена. Этому халату повезло немножечко меньше, потому что мы видим, что, скорее всего, его не распаковывали, да, то есть он сложен в таком состоянии, как мы упаковывали на производстве, атрибуты у него сохранились, однако пленка вот все же, она пришла к нам вот в таком виде, то есть явно, э, возможно, под воздействием сжатости упаковка расклеилась, и теперь получается, что есть прямой контакт изделия, то есть вот, с воздухом, с человеком, то есть его можно потрогать, и это, конечно же, отвратительно. Халат номер три Явно был переупакован. То есть здесь уже нет такого же а, внешнего штрих хода который мы клеим сами. Скорее всего, этот халат даже вернули. То есть взяли домой, а, примерили, по каким-то причинам вернули. Несмотря на то, что часть наших изделий имеет маркировку запрещено к возврату то есть халат по закону Российской Федерации сдать обратно нельзя. Тем не менее, Вайлдберрис иногда принимает такие изделия от клиентов. Что же с этим халатом? То есть сложен он просто человеческими силами, да, то есть неаккуратно, как мы видим, и упакован в некую пленку такую усаженную. Здесь он полностью проклеен. Тем не менее, под воздействием, опять же, сжимаемости воздуха и так далее, мы видим, что образовались некоторые отверстия, которые допускают прямой контакт изделия с человеком. Сверху наклеен уникальный штрих-код, который клеит Вайлдовес на все товары. Самый ужасно упакованный халат. Конечно, на такое свое изделие мне самому больно смотреть, но, к сожалению, мы особо влияние на это иметь не можем. Частично наши халаты приходят клиентам именно вот в таком виде. И это уже ошибка Wildberries. То есть смотрите, что здесь. Во-первых, пакет полностью расклеен. И видите, даже он не проклеивался. То есть его как вот запаковали вот в таком виде и сразу же отправили. Бумаги, смотрите, на нем такие наклеенные. То есть вообще непонятные. Если здесь аккуратный маленький штрих-код, то с этим халатом я даже не могу предсказать, что было раньше, да, потому что он явно путешествовал уже очень много по нашей стране, вот. И, конечно же, сложен он не аккуратно. Следует еще бы проверить, имеет ли этот халат пояс. Пояс мы все-таки нашли, то есть вот он здесь есть. Но, опять же, из-за того, что изделие не было заклеено, то есть гарантии, что пояс доедет обратно к вам, уже нет. Ну что ж, в этом видео, я надеюсь, я наглядно на своем примере показал, в каком виде клиентам доходит изделия на Wildberries. Мы же все равно продолжаем отправлять, конечно, работаем над упаковкой постоянно. И желаю, чтобы ваши изделия, возвращались клиентам, приходили вот именно в таком красивом, хорошем виде. И повторюсь, что на самом деле мне пришло большинство именно в таком виде. Вам же я желаю успешного хороших продаж на Wildberries. Ну а если вам нужна консультация по работе с маркетплейсом или возник какой-то вопрос, вы всегда можете обратиться и оставить свою заявку на сайте wildberriesconsult.ru. Всем удачи и до свидания. Люди редко досматривают видео до конца, но вы досмотрели это видео до конца. Я благодарен вам за это и в честь этого подарю вам маленький бонус. Вот он, маленький бонус. Ой, нет, Вот он. И сейчас я вам покажу небольшой фокус. Дело в том, что я покупал эти же товары, свои выкупал, и все эти халаты промаркированы как подружка невесты. Я вам покажу видеоскрин, где вы увидите, что я их выкупал конкретно как подружка невесты. И, собственно, это справедливо для части халатов. Вот написано подружка невесты. Но часть халатов пришла с надписью Bright. Получается, что товар был либо изменен, либо это какая-то техническая ошибка. Так или иначе, нужно понимать, что Ваши товары могут приходить клиентам и еще в таком виде. Для того, чтобы это не допустить, делайте правильную маркировку, запаковывайте свои товары более качественно и правильно указывайте состав предметов. Например, для нашего случая это халат и пояс, для того, чтобы не было потерь на пунктах выдачи. Еще раз удачи, пока-пока!